что возьмем эликсир феникс вы все это все белье. знаете что возьмем э, наш БМ? что возьмем матрас что вот это белье все улучшает микроциркуляцию ну давайте начнем вот раз белье посмотрела я вам не буду ничего вот рассказывать это в книге прочитаете хочу начать с примеров с шикарных примеров на Урале значит там же шахты и э, у женщины Партнеры компании, муж работал в шахты, там добывал различные ну, минералы, там что-то такое. В шахтах очень много, не, не уголь, минералы именно, драгоценные, в шахтах очень много радиации. Так? И у них у всех, кто спускается, дозиметры. Ну, когда я первый раз от наших китайских специалистов услышала, что это. Антирадиционное белье, я думаю, вот чешут, а. Ну правда, вот, понимаете, оно вот как-то вот чуть-чуть не стыковывается с теми знаниями, которые ты получил в институте. А тетка пропинутая оказалась. Она дала мужу корсет, панталоны полностью, ну эти леггинсы. Дозиметр, как всегда, и в шахту его. А дозиметр под это белье. Дозиметр ага. ничего не показывает. Представляете, как классно? Вся бригада накупила этих легенцев. Вся бригада такая ходит, знаете, вся. все ну, Да. Вот, здесь, а, вот это реальное белье. Я была а, на презентации этого белья а, женского китайцами. Вот это вот, вот, вот желтая ткань, дали ее просто куском. Такой вот кусочек, ну, там 30 на 30 сантиметров. И говорят, и такой делали эксперимент. У меня тогда было два телефона. И я взяла телефон, замотала один. И стою другим звонить на свой номер. Так, Тишина. Нет. Вне зоны действия сети. Представляете? Нет. Я вот говорю для тех, кто не знает этого примера. Потому что это белье крутое. Вы думаете, что тут мы надели, да, грудь поднялась, там все. Да, кстати, о груди. Почему это белье? Почему грудь поднимается на этом белье? Почему вот так вот все ходят? Это очень физиологическое э, положение груди. Середина плечевой кости. Понимаете? Потому что так надо, чтобы грудь стояла. Вот. Очень сложный кровь. Очень сложный. 360 там, или сколько-то вот этих на леггинсах элементиков разных-разных-разных-разных. Представляете? Тоже не просто так. Почему? А чтобы вот здесь было, как это, помните фильм, это, господи, служебный да, роман? Закрыл. Ты говоришь, а как сделать и так, и так, да? Так, все так, в себя, да, все, да, в себя. Да, все в себя, все в себя, так и здесь. Оно все в себя здесь, и все в себя здесь. Вот это наше белье. И все реально поднимается, на себе просто проверено, вот реально на себе. Я, я вообще не могу, чтобы вот на мне что-то было вот... Задавилась, да? Но тут по промоушену попалась это белье, ну блин, что мне надо носить как-то, да, ну и стала носить эти панталончики, ну зимой, чтобы колготки не надевать и все, и поняла прелесть в этом, потому что не холодно, самый главный орган, да, который здесь вот, он закрыт, и тепло, вот, комфортно, то есть с этим бельем. И смотрю, что талия это уменьшается. Прямо так, это, знаете, вот прямо так хорошо. То есть это реально. И как-то здесь тоже поднимается, тоже хорошо. А, значит, это касается, что касается белья. Еще у нас есть шикарный продукт. Это матрас. Матрас шикарный, девчонки. Шикарный. Я как раз купила один матрас. Был промоушен шикарный. Поехала домой в Сибирь, повезла его папе. А, был другой промоушен, когда за матрас давали, при покупке матраса, давали еще в подарок один матрас, давали еще постельное белье и давали еще все, все пояса. Представляете? В общем, короче, купили. И как раз и тогда был какой-то кризис, то есть не могло, не могло постельное белье приехать. А в это время я порвала хил. Ну, не важно. Все прошло. Дело в том, что я получила это, этот матрас, когда сняла гипс. Уже, да? Мне привезли этот матрас. Я легла на постельное белье и понимаю, что по моей ноге, которая была в гипсе, ползуют муравьи. Угу. Понимаете? Это хорошо. Это, Это хорошо. Чувствую. Почему? Я улучшилась. Чувствую. Мгновенно улучшилась микроциркуляция. Просто... Да, мгновенно. И я ощутила вот эти парастезии, как их говорят, вот, ну, вот эти вот ненормальные ощущения. Не да. Понимаете? интересный момент вот это вот вот это вот шикарный э, э, на матрас матрас вообще это инвестиция в свое здоровье на долгие годы вы его положили да кстати мой партнер говорил очень интересную информацию я просто я тоже обалдела когда я прочитала про матрас состоит из 16 слоев л -л -л -л, читайте все сами ну там написано что волокна бами они не Убирают микроорганизмы, они, значит, на них там нету бактерий там что-то еще, там что-то еще, короче, и клещей вот этих вот нет, Спасибо. постельных клоп, клещей. У -у -у. Ну, про клопов-то там ничего не было сказано. И вот партнер мой рассказывает. Клопы, появились дома клопы, да? Это говорят в Москве, это сейчас прямо это бум такой. Что, <клопы> что? А, появились клопы у него. И этот же матрасик, он такой вот, он лежит на обычном матрасе, да, на кровати. И вы можете себе представить, клопы не жили в этом матрасе. Обходили, да? Да, они жили в том матрасе, а в этом нет. Представляете? Не вкусно. Во как! А мы говорим, что вот там китайцы сказали, какие-то эти постельные клопы там что-то не живут. Вот, представляете, это живой, реальный пример. Постельное белье. Мой любимый продукт. БМ. Я тут наметила поездку, значит, на, это, на моря и думаю. И август месяц был какой-то такой, что не было много э, людей. Как-то вот все как поразъехались. Ну, что тут прихотать так и было. Вот, и я решила, мы с Ланой, кто знает Лану из Америки, да, это моя подруга, мы с ней дружим, ну, многие знают, видели, красивую белую женщину в белом, вот, мы ей сказали, мы друг другу сказали, Лана, давай делать себя, вот пока никого нет, каждый день, вы знаете, пошли чудеса, вот каждый день, я честно говорю, я не делала никогда, почему, потому что некогда. Потому что то одно, то другое, то третье, ну невозможно делать себе каждый день, если ты живешь в таком вот редке. Да? А тут мы с Ланой решили делать каждый день. Ребята, вот чудо! Значит, сделали где-то, ну как каждый день, не каждый день. В неделю получалось, ну, 3-4-5 раз, вот так вот, когда 3, когда 5, когда может быть 6, ну в среднем где-то 4 раза в неделю. Давайте. вот. Ну, 5 иногда, вот. Четыре с половиной, скажем так. Поползли килограммы. И вот я только что зашла, Таня сказала, вот ты какая-то вот эта вот, вот Да, вот как-то ты моя вот, съела. да, вот как-то подтянулся. А я, я говорю, я расскажу этот результат, понимаете? Потому что это на самом деле, вот, когда я делала результат, вот сейчас я вам тоже покажу свой результат, не свой, а своего, своих партнеров. Сейчас, сейчас, сейчас, девочки. Например, например. Например, вот такой. Семь сеансов. Ну, си синяя нога, Семь си mm -hmm. си сеансов. Живот. Это живот. Видите? Семь да. сеансов.